Друзья, спешу к вам с анонсом. Посмотрите, это Чик Тауэр, тот проект от Дамаг, который стартовал в октябре прошлого года и был распродан буквально за пару дней. И сейчас анонс второго проекта. Он будет там же, на Дамаг Бэй, на первой линии канала, только более люксовая локация, такая, что у вас виды будут одновременно и на канал, и на Бурж-Халифа с Даунтауном. Запуск намечен на 28 февраля, это уже очень скоро, и сейчас Дамаг принимает Expression of Interest. То есть вы уже знаете, по примеру прошлых проектов, например, прогремевший Дамаг Bay. Вот вчера они запустили третью башню, и она за считанные часы полностью разошлась. Точно так же разойдется и дамаг Чик. Да, это, конечно, не локация со своим пляжем, но вы знаете, и цены здесь пониже, причем это деловой центр Дубая, который одновременно хорошо подходит под сдачу круглый год любой сезон, как долгосрочно, так и посуточно, но лучше всего, конечно, наибольшую эффективность он принесет при управлении с краткосрочной арендой. Друзья мои, итак, если у вас есть цель заработать на аренде, либо выгодно заработать на перепродаже, здесь самые выгодные условия получат те, кто возьмет от трех апартаментов и более. Вы получаете первым доступ к выбору юнита, вы можете взять самые топовые юниты с лучшими видами. Если вы покупаете полностью этаж, то к вашему распоряжению полный инвентарь перепродавать вы можете его уже сразу после внесения. 30%. Обо всем об этом сейчас подробнее. Итак, смотрим обзор. С вами Даниил из города Мечты, из офиса Дамаг. И погнали! Сейчас, давайте пару слов о том, чем же уникален этот проект. Дамаг Чик Тауэр это третья по счету башня из серии проектов Дамаг, созданных совместно с именитым на мировом уровне дизайнером Дегрисогона. Вы все знаете проекты Дамака э, Safa One э, в зеленом стиле, Safa Two в красном, красивейший проект и Чик Тауэр, это третий по счету проект, он выполнен в синих тонах, это не очень э, видно по макету, поскольку здесь еще здесь Зеленые насаждения, но основная тема в дизайне интерьерах это синий цвет. Здесь будет огромное количество воды, там целые реки и водопады внутри. Это уникальные facilities. Вы можете подробнее ознакомиться с тем, как это будет выглядеть, запросив у меня маркетинговые материалы. Я вам все это пришлю, скидывайте мне запрос на WhatsApp я вам все вышлю, включая условия бронирования, условия входа, чего стоит только вот этот вот Infinity Pool, посмотрите прям нависающий практически над каналом Бизнес Bay. Кстати, для тех, кто не в курсе я снимал обзор недавно района Бизнес Bay, ездил там по этой локации, показывал, насколько там Близкая шаговая доступность от канала Бизнес Бэй до Бурж-Халифы Ссылочка будет здесь, в подсказке, в описании под этим видео Там я презентовал анонсы проекта в Бенгате Но локации очень похожи И в чем как бы, преимущество именно второй башни, перед первой То, что первая была со стороны Бурж-Халифа Вот представьте, вот канал Первая башня, вот она была Со стороны Бурж-Халифа, бурж халифа, бурж -Халифа был со стороны И когда вы выбирали виды из окон на канал Получалось, что вы смотрели на ту сторону, там, где просто пустыня голая. И таким образом непонятно было, какие же брать виды, что же будет наиболее ликвидным. Тут дорога с этой стороны, тут вроде водичка, но она не такое много, и там дальше пустыня. С той стороны городская застройка, уже тесно начинаются дома. И таким образом вот у меня инвесторы говорили, ну, Данил, непонятно, что там брать. Вроде бы место классное, но что-то вот как-то он стоит. Вторая башня стоит напротив, вот здесь, над... Этом берегу канала и таким образом все виды будут премиальные. То есть посмотрите, как выполнен сам проект. Он выполнен уголком, так что все юниты смотрят наружу. То есть внутрь на соседнюю застройку не будет вообще смотреть никаких окон. Таким образом у вас все квартиры, вот как здесь показано по углу, будут смотреть вот отсюда изгиб канала вот такой дугой идет. И у нас все квартиры видовые туда, на соседнюю башню напротив, на бурж Халифа, который вот там примерно, как этот флагшток стоит, Бурж-Халифа, на водичку. То есть все квартиры премиальные. Конечно, будут все равно разные, разные виды по сторонам. Это вы можете выбрать как раз за счет того, что одним из первых зайдете, благодаря моему анонсу, одним из первых зайдете и будете выбирать, нужный вам юнит, но в целом вторая башня выигрышнее, она и стоит дороже, давайте теперь о ценах на первую башню заявленный изначально уровень цен был на студии от 850 тысяч дирхам на one bedroom от 1 миллиона 500 тысяч дирхам приблизительно но сразу вам скажу, когда анонсируют начальный уровень цен редко когда вы фактически получаете возможность вот по этой цене купить апартамент. Почему? Потому что ну, разброс цен есть так, что, вот вы, например, на первом этаже вот есть одна квартира по самой низкой цене, а все остальные уже, честно, дороже, а верхний этаж стоит вообще уже там в полтора раза дороже, вот так обычно и бывает. И таким образом вот я конкретно для своих клиентов минимальная цена, по которой мы взяли, это был уже миллион с лишним. Миллион с лишним, потом миллион сто сорок была одна квартира, это уже выше среднего этажа с хорошим видом в первую башню. Вторая башня, это я про студии сейчас говорю, вторая башня, заявленный уровень цены на семь процентов выше. Все-таки рынок немножечко сейчас растет, первая башня стартовала в октябре, сейчас прошло уже несколько месяцев, почти полгода, считайте, по моменту активного запуска на 7% показывают они рост. Те, кто брал в первой башне, они уже выставили на продажу. Еще перед Новым годом я получал рассылки от инвесторов, которые перепродавали, у застройщика ничего не было и они уже вышли с профитом. Свои 5-7% они уже наварили. За счет того, что они внесли изначально лишь 30% первоначального взноса, Ну, то есть э, перепродать можно после внесения 30%, за счет этого их маржа прибыль составила не менее 15 процентов на вложенный капитал при том что срок инвестиций всего там, 2 три максимум 5 месяцев такой же финансовый результат вы можете повторить и здесь но сразу хочу сказать что студии достанутся далеко не всем желающим на студии в прошлый раз был сильнейший ажиотаж здесь в релиз они могут вообще не попасть, поэтому чем раньше вы э, заявите свой интерес, если вас интересуют небольшие бюджетные юниты, тем больше шансов, что они вам достанутся. Итак, что же мы имеем? Локация топовая, бизнес-бэйна против Бурж-Халифа с шикарными видами, на первой линии канала, с пешеходной набережной, уникальные фасилитис дизайнерские интерьеры и конечно же основная цель это зарабатывать деньги либо для перепродажи либо для сдачи в аренду. В аренду конечные пользователи я думаю большинство будет сдавать эти апартаменты в аренду для этих целей есть управляющие компании которые берут как правило около 20 процентов от выручки с аренды и такая модель вам может принести доходность выше 10 процентов то есть двухзначная цифры доходности точнее сказать сейчас сложно на самом деле потому что рынок сейчас аренды резко вырос а рынок как бы покупки он, он тоже растет но за ним не поспевает поэтому сейчас самое выгодное время фиксировать хорошие цены для входа в такие проекты чтобы потом зарабатывать хорошую выручку на аренде И есть успешные кейсы когда люди берут под аренду целый этаж Закрывают его отдельные двери, ставят там видеонаблюдение, выделяют помещения под э, прачечную и там, сменное белье. И эксплуатируют такие этажи, как мини-отель. В Дубае это тоже распространенная практика. Для этой цели вы можете создать свой небольшой бизнес здесь, либо привлечь аутсорсеров, которые этим рулит, В общем, я веду к тому и хочу сказать, что в таких проектах в основном зарабатывают более крупные инвесторы. Те, они поэтому раньше всего туда входят а розничным покупателям достается, как правило, остатки. Если вы розничный покупатель, то тем, тем, тем ранее и тем заранее вам нужно подумать об этом. Очень часто ошибка розничных покупателей, они ждут, ждут, когда уже вся информация появится о проекте. Вот сейчас еще, например, я ссылаюсь, видите, на макет прошлого здания. Понятно, что новая башня будет чуть отличаться. Но у них даже макет, я думаю, не будет, скорее всего, они его продадут так. То есть пока вы дождетесь полных детальных сведений, там, спроси чьи-то мнения, уже все раскупят, распродадут, а в лучшем случае вы потом будете брать переуступку от инвестора, который уже прикрутил там, свои 7-10%, то есть уже как бы, это будет еще дороже для вас приобретение. Поэтому самый главный мой посыл сегодня заключается в следующем. Этот проект относится к беспроигрышным проектам, к самым ликвидным и востребованным, и поэтому здесь нужно Спешить. теперь ложка дегтя во всем этом прекрасе я думаю вы знаете что мои обзоры всегда объективны Так вот чего же какого можно там по подвуху условно говоря ждать чем же может быть плох проект Chick Tower от дамаг ваши варианты напишите конечно же в комментариях потому что безусловно я думаю вам есть что сказать кто-то думает вот вы риэлтор только все хвалите напишите напишите как вы думаете какие есть негативные стороны этого проекта я могу вам сказать одно Дамаг сейчас не хватало Много новых проектов Сейчас время как говорят, собирать камни и, и в прошлом у Дамага были такие истории И я думаю, возможно повторение В будущем это затягивание сроков сдачи Итак, срок сдачи заявлен 2016 год Но, как бы, если быть рассуждать трезво И, взвеш, и как бы, запасаться оценкой рисков То стоит закладывать срок сдачи в 2017 год Дамаг может чуть затянуть сроки сдачи но с другой стороны такую красоту как они э, э, сотворяют своих проектов чтобы ее воплотить достойно для этого нужно время это не просто какая-то там безликая коробка которую можно легко быстро э, штукатурить покрасить и отдать э, жить сам как бюджетный вариант нет такие проекты требуют времени но нужно к этому быть готовым если вы берете для себя это года через три в худшем случае, может быть, там, через 4 этот проект будет готов. Но вместе с тем дамаг относится к той касте застройщиков, к топовым застройщикам э, Дубая, которые никогда не подводят своих клиентов. Дамаг является топ-1 коммерческих компаний, то есть выше него стоят в Дубае только государственные компании-застройщики э, Нахил, Мираз, Ямар. Вот, собственно, следом за ними идет дамаг, поэтому ну кому уже еще доверять, если не такой крупной и именитой компании. Посмотрите, сколько у них грандиозных проектов, большинство из которых воплощенных, но здесь, конечно, в отделе продаж вы видите макеты тех, которые еще только ждут своего воплощения, вот там, кстати, sofa стоит уже, в которой почти ничего не осталось. В общем, надеюсь, вы оценили, насколько интересен этот старт, к которому я вас готовлю заранее, поэтому пишите мне на WhatsApp, не тяните. И ждем информации о все более новых и грандиозных проектах, чем нас убедит Дубай. Всем пока, до новых обзоров. С вами был Данил из города Мечты, города Дубай.